Здесь мы видим американские гособлигации за последние 10 лет. Процентные ставки поднимаются до небес. Американцы ведь как раз сейчас массивно повышают свои процентные ставки. И на данный момент им это надо делать, чтобы поддержать доллар. Если мир отворачивается от доллара, то это давит на доллар. Это значит, что американцам сейчас надо повышать процентные ставки. Не только из-за инфляции, а также чтобы стабилизировать доллар. Теперь страны начинают понимать, Подожди-ка, теперь мне больше не нужен доллар, чтобы покупать газ у России. Газ теперь в России будем закупать за рубли. А Китай в юанях. Тогда зачем мне вообще нужен доллар? И после спрос на доллар массивно понижается. А поднятие процентных ставок для того, чтобы снова был спрос на доллар. Потому что закупив американские гособлигации, люди получают на них неплохие проценты. И давайте посмотрим на рубль. Тут видно что уже целый год рубль был стабильным. И это, конечно, логично. И тут начинается война и санкции. И сразу же рубль массивно упал. А тут мы видим, что он снова поднимается. И при этом санкций не стало меньше. А как раз только наоборот. Но тут мы видим, что для России, подождите, оказывается, это не так уж и болезненно, как это ожидали. Русские не настолько зависимы от Америки. Вдруг спрос на рубль растет. И это понятно. Если у России есть недорогой газ. А некоторые в мире, к примеру, Европа не хотят российский газ. А другие страны хотят недорогой российский газ. И они могут его купить за рубль. Поэтому и вырос спрос на рубль. Также интересно взглянуть на российские резервы. Сколько денег есть у России? У России на данный момент есть резервы в размере 640 миллиардов долларов. И у России практически нет долгов. То есть у России больше есть денег, чем долгов. Это значит, что Россия абсолютно независима от американского рынка. Как раз все наоборот. И вот что еще интересно. Я эти графики уже показывал пару недель назад. Тут вы видите, сколько у России было американских гособлигаций. Ведь Россия продавала свой газ и нефть за доллары. И что Россия делала с этими долларами, которые были ей не нужны? Россия давала взаймы американцам. Тем, что покупала американские гособлигации. Но с 2018 года, с тех пор, как американцы начали замораживать российские деньги, Россия после сказала, все, хватит, друзья, чтобы Россия не была так зависима от Америки. Россия практически продала все американские гособлигации. И что Россия сделала с этими деньгами? Их было где-то 100 миллиардов долларов. Россия купила золото. И теперь у России имеется более чем 130 миллиардов долларов, но только в золоте. То есть у России есть 640 миллиардов долларов резерва, из них 130 миллиардов в золоте. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Поддержите наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях.